Всем привет, друзья, с вами Маша Смолот, и я рада приветствовать вас на своем канале. Я давно не выкладывала, как я создаю картинный стиле стрингард. Заготовка у нас 20 на 8 сантиметров, это хвоя, склеенный щит, купленный в Леруа Мерлене. И наша задача сейчас его промарить, но сперва необходимо зашкурить место, где была наклейка. Поэтому берем шкурки разной зернистостей и вперед! теперь настала очередь морения. Использую морилку на водной основе, самую обыкновенную. Единственное в чем отличие, я не беру чистые цвета. Я смешиваю, чтобы получить уникальный красивый цвет. В данном случае он у меня получился и я прям очень довольна. Я нанесла три слоя морилки, все просушила, и теперь можно приступать к лакировке. Лак я использую на водной основе, и тоже, пожалуй, положу два или три слоя со всех сторон. Затем, пока все это дело сушится, я приступаю к макету. Мне нужно распечатать его на принтере и подготовить к забиванию гвоздей. Гвозди я буду использовать толщиной 1,2 миллиметра и длиной 2,5 сантиметра. С помощью прищепки я удерживаю гвоздь и тем самым повышаю безопасность своих пальцев. У меня их всего 10 и мне их жалко. Вот, поэтому забиваю с помощью прищепки. Эта самая прищепка не дает уйти гвоздю больше нужной глубины и именно поэтому потом выглядит аккуратно и интересно. Теперь самое время снять наш сабон. Самое время приступить к намотке. Я использую нить ирис. Сначала я делаю круговую обмотку, чтобы со стороны не было видно гвоздей, ну и в целом это как-то смотрится более привлекательно, а затем в хаотичном порядке заполняю все пространство. И так со всеми символами. Хочу обратить внимание, что дизайн выбирал не я, это заказывал мужчина для своей любимой женщины, и вот это вот смоки-смоки это не моя история, как бы. Это желание заказчика, желание заказчика — это закон. Вот и все друзья спасибо за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайки всем пока